В этом видео я покажу и расскажу, как работает новая функция снайпершот. И, если честно, она очень-очень-очень имбовая. Ну что, друзья, let's go. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рабин Супик. И сегодня у нас такой необычный видосик, потому что нам добавили вот такую функцию снайпершот, И я хочу ее протестить. А что она себе представляет? В общем, сейчас я вам все покажу. И в целом будем уже с ней играть. Я не знаю, как в вот эту я зашел. Я думал, это будет что-то, но... Вот, я то есть прицеливаюсь И сразу оно стреляет Я не представляю как с этим играть Но мы попробуем Опа Так, но ну это не то Это ноутскопчик был Нам то есть надо навестись И сразу убить его Нет, не получается у меня Вот понимаете вот Надо много киллов с этим сделать Потренироваться Как это делать Опа Первый кил есть с этой функцией отлично. Блин, кто-то тут летает. Отлично, как-то в голову убил. Так, не забываем перезаряжаться, конечно же. Так, идем сюда. Карта у нас отличная, подходящая. Прям так, ну я тебя ушатаю. Пока у нас два кила а, с этой функцией. Если честно, я не знаю, кто ее их... юзать будет. Если честно, мне неудобно с ней играть. Так, третий кил. Так, идем сюда. Попытаемся вот этого челика убить сейчас. Ага, не убили. Ладно. Этого тоже не убили. Так, идем сюда. Что-то тут все телепортируются. Блин, меня убили. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы возродимся и. Сейчас! убил! Нет! Нет, зачем ты его убил? Мне нужно много киллов сделать, понимаешь? Так, иди сюда нет не получается а как тебя убить ладно этого убьем не убьем блин как играть Ноль патронов подожди подожди братик отлично голова так стоп стоп стоп нет не получилось нет ссв меня убили Но ничего страшного ничего сейчас мы опять возродимся и отомстим за всех за семью так отлетаешь так стоп стоп стоп давай договоримся давай договоримся подожди давай договоримся блин я не могу привыкнуть к этой штуке на самом деле потому что тут нужно навестить грубо говоря вот этим прицелом и убить его так ну давайте попробуем нет его убили так отлично Так, убьем ноускопом, потому что он мне не нравится. Кто обзывается? Пацан так и называется, отлично. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Оп, блин, вон он. Давай. Нет. Как тебя убить? Даже с ноускопа не смог. Ладно. Нет, меня убил гость. Меня убил гость, друзья. Это просто на скриншот. Это можно позор отнести. Персупа. Так. Блин, я реально не понимаю. Это сложная функция на самом деле. С этой функции реально сложно стрелять. Ну тут чел забагался как-то. Так, отлично. Не понял, как меня убили. Но ладно, допустим. Допустим, ты меня убил. Но это не засчитывается. Ты же понимаешь. Так, стоп, отлично, От... нет, подожди, стоп, а тут кто, а тут никого, ой, подожди, я не могу, тут реально какие-то флики надо делать, дикие, нереальные, возможно, но я пока совершенно не понимаю, как с этой функцией играть, но возможно на телефонах это будет полезно как-то, но пока что я с компьютера трудом справляюсь ну вот если только какие-то э, цели которые просто стоят как плееры ой как-то произошло я не понял ну ладно так иди сюда нет нет грубо говоря обзор новой функции отлично сколько у меня уже тело в 19 но там несколько ноускопов было но в принципе подожди стой Брат! отлично довел ну слушайте 21 на 6, я думаю, неплохо. Я думаю, на самом деле, это реально неплохо. В общем, друзья, вот такой обзор, грубо говоря, функции получился. Всем удачи, всем пока.